Ребята, встаньте, выйдите из-за и давайте сделаем упражнение для снятия напряжения с плеч и спины. Соедините пятки и поднимите прямые руки в стороны. Шея длинная, смотрите вперед, следите за счетом. Начинаем. Левую руку за голову, правую руку на пояс. Раз. Руки в стороны. Два. Правую руку за голову, левую руку на пояс. Три. Руки в стороны. Четыре теперь быстрее. Левую руку за голову раз, в стороны, два. Правую руку за голову три, стороны, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Опустите руки. Во втором упражнении будут наклоны в стороны. Встаньте ноги врозь, шире плеч, руки поставьте за голову, локти точно в стороны. Приступим. Наклонитесь влево, раз, выпрямитесь, два, наклонитесь вправо, три, выпрямитесь, четыре, еще, влево, раз, выпрямились, два, вправо, три, выпрямились, четыре, и раз, два, три, четыре, очень хорошо, опустите руки. Завершим упражнение прыжками в сочетании с ходьбой на месте.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 Продолжаем.